Невысокий человек в большой широкополой шляпе впервые зашагал по улицам Белостока в 1924 году. Его большие карие глаза источали любовь и мудрость. Он мысленно посылал свою большую широкую улыбку всем прохожим, которые встречались ему на его пути. Прогуливаясь тесными улочками, он заходил точно в такие же тесные продуктовые лавки. Подходил к афишам которые были расклеены на углах города, читал то, что было написано на идыше или на польском языке, делал себе какие-то пометки. Нашего путешественника звали Нухим Городиш, или как его называли по-русски, просто Петр. Сюда он прибыл с двумя своими помощниками, Морисом и Иосифом, и со своей верной спутницей, супругой по имени Ривка. Белосток был наполнен особенным звуком. Вы можете задать вопрос, что же это за особенный звук был в городе Белосток? Это были утренние и вечерние молитвы. Дело в том, что в Белостоке до войны было более 40 молитвенных домов и синагог. Этот звук был особенно хорошо знаком нашему герою. Нухим вырос в хасидской семье, закончил ешиву, хасидскую школу. Прекрасно разбирался в Талмуде, был весьма образованным человеком и говорил на пяти языках. Но сюда, в Белосток, он прибыл с особой миссией рассказать евреям этого города о том, что Ишуа Иисус является их личным спасителем и еврейским мессией. Как вы уже поняли, наш герой был еврей-христианин, как тогда было принято называть евреев, которые верят в Иисуса Христа. Его приход к мессианству был осознанным. Он очень долго изучал священные писания и в конце концов был покорен Божьей любовью. Его первым наставником и пастором стал известный Леон Розенберг. О нем я чуть позже еще расскажу. Он начал изучение священных писаний в городе Одесса вместе с Леоном. Леон, предвидя его посвящение делу Евангелия, вкладывал большие силы, чтобы вырастить своего ученика, посвященным и любящим Господа. Как я уже отметил, Нухим был очень ревностный последователь нашего Господа. И Леон Розенберг, видя его ревность, отправляет его с миссией в город Киев, где он помогает открывать еврейско-христианскую общину. В 21 году он перемещается со своей миссией в город Ровно. Представьте себе, что в Ровно на его собраниях присутствовало до 500 человек. И после 21 года, как я уже сказал, он оказывается здесь, в двадцать четвертом году, в городе Белосток. Нухим горел распространением Евангелия. Его сердце страстно желало спасения своего народа. За короткий срок он организовывает служение в этом городе и распространяет благую весть в Гродно, Вильнюс, в Брест и в другие ближайшие города. Мои. сейчас я нахожусь на том самом месте, откуда пастор Нухим Городич осуществлял свою миссию. Поскольку пастор Нухим был весьма образованным человеком, он проповедовал на многих языках. Очень часто в городе он участвовал в различных диспутах на религиозную тему. Его участие имело лишь одну цель – доказать истинность Библии и необходимости принятия каждого человека как еврея и нееврея. Спасения через Иешуа, через Иисуса, Мессию. Также пастор Нухим был весьма креативным человеком. Представьте себе, что он грузовую машину переоборудовал в так называемый Евангелие ВОЗ, если так можно выразиться. И на этой машине он путешествовал по местечкам, селам, деревням, городам со своими помощниками и проповедовал Слово Божье как евреям, так и и не евреем. Что еще можно отметить о пасторе Нухиме? Его посвящение было настолько глубоким, и эта глубина показывала всю суть сострадания Бога через его жизнь, через его сердце. Здесь, недалеко от этого места, он открыл дом престарелых, где вместе со своим помощником Морисом Сиротой они досматривали пожилых евреев, оказывая им всевозможную помощь и поддержку. Вот в этом помещении, которое позади меня, находилась библиотека, куда горожане могли прийти и почитать ту или иную литературу светского или религиозного характера. Это также была очень хорошая площадка для беседы с человеком о вечном. Здесь хранилась литература на английском, польском, русском, идыше и других языках. Здесь он разбил сад для того, чтобы человек, который придет в библиотеку, мог спуститься в сад и в тени отдохнуть за чтением той или иной книги. Вот такой необыкновенный человек был Нухим Городищ. Позади меня вы видите старое, достаточно ветхое здание. А когда-то это было место, где Нухим Городич, Проводил свои центральные служения в Шаббат и в другие дни. Его община с 24 по 1937 год насчитывала 120 человек. У него была специальная книга, которая называлась Список крещенных израильтян. Туда он записывал тех евреев, которые приняли водное погружение. Скажу вам, что пастор Нухим также был приглашаем на многие конференции, которые происходили в Европе. И вот один из его отчетов о том, что Господь делает здесь на территории в Польше через него и других служителей. Спустя 11 лет кропотливого труда я представляю вам свой отчет. Говорил пастор Нухим на одной из еврейско-христианских конференций в Лондоне. Я приглашаю вас всех, дорогие друзья, приехать в Польшу и убедиться, с какой силой действует Господь среди израильского народа. Если во всем мире и есть место, где Евангелие принимается нами, евреями, то я знаю точно: это Польша, говорил пастор Городич. Мы видим, как Евангелие затрагивает разные слои польских евреев от ортодоксальных евреев до сионистов. Евангелие касается коммунистов и атеистов. Многим детям Израиля не просто они гонимы своими семьями. Но когда еврей отдает свою жизнь Христу, он уже живет его силой, подчеркивает пастор Городич в своем докладе. «Кроме духовной работы мы даем возможность работать нашим прихожанам на земле, возделывая ее и получая плоды своей работы, используя их для пропитания», рассказывал пастор Городищ. Служение пастора Нухима Городища продолжалось 15 счастливых лет. В 1939 году, 1 сентября, все изменилось. Нацисты оккупировали Польшу. Они вторглись в город Белосток, сожгли весь центр города, и в этот день убили около тысячи евреев. Все еврейское население города Белосток было согнано в гетто. Туда попал пастор Нухим, его супруга Ривка, два помощника Йосиф и Морис, весь дом престарелых и вся еврейско-христианская община города. Братское служение из Лондона нашло пастора Нухима в гетто, предложив ему побег, деньги и новые документы. Пастор Нухим отказался. Он сказал, что будет страдать, терпеть горесть и нужду вместе со своим еврейским Народом. Предпринималось еще несколько попыток уговорить пастора Нухима, но пастор был непреклонен. Можно смело сказать, что пастор Нухим совершил подвиг веры. И в связи с его поступком я вспомнил слова из Нового Завета. Их когда-то сказал апостол Павел. «А теперь готовится мне награда от праведного судьи, и не только мне, но и всем тем, кто возлюбил Господа в тот особенный день». Особенный день пастора Нухима был каждый день в гетто, когда он смело проповедовал Евангелие. Откуда мы знаем это? Дело в том, что его помощник Морис Сирота, он выжил в Холокосте и дал... Точное и четкое свидетельство о пастыре Нухиме, который проповедовал Слово Божье и нес любовь Божью жителям гетто. Он укреплял слабых и поддерживал людей, которые не имели надежду. Многие люди спрашивают, зачем нам знать всю эту историю? Я вспоминаю слова великого русского ученого Михаила Ломоносова, который сказал следующее. Люди, которые не помнят своего прошлого, они не имеют своего будущего. Я знаю точно, что те, кто из нас дойдут до небесного престола, увидят этого героя веры лицом к лицу. Это, друзья мои город Лоть. он находится в 320 километрах от города белосток мы только что с вами там побывали и услышали рассказ о нухиме городище как я и упоминал нухим был учеником леона розенберга так вот именно в город Лоть переезжает леон розенберг и открывает здесь служение Зефиль. знаете леон розенберг был настоящим мотиватором апостолом если так даже можно сказать мессианского служения того времени. Он служил на территории царской России открывал служение советской России, позже переехал в Польшу, потом переехал и открыл служение в Израиле и закончил свою жизнь и служение в Соединенных Штатах Америки. И сегодня я немного расскажу о нем. Отметить, что Леон был весьма образованным человеком. Кроме того, что он знал в совершенстве несколько языков, в молодости он закончил Ешиву, поступил в школу раввинов и с отличием закончил школу раввинов. Его семья мечтала, чтобы Леон стал раввином, но сам Леон мечтал о другом. Хотя, безусловно, в его сердце были определенные духовные поиски. Кстати, о его духовных поисках и о том, как Леон Розенберг находит в Иисусе, своего еврейского мессию, вы можете прочитать в книге, которая является биографией пастора Леона, которую написала его внучка Вера Кушнир. Книга называется «Жизнь лишь одна». Прочитав ее, я уверен, вы оставите в своей душе неизгладимый след Божьего присутствия. В протяжении многих лет Леон продолжает трудиться в городе Одесса и достаточно успешно. Многие евреи обретают Иисуса Ишоа как своего личного еврейского спасителя. Все бы ничего, но, как мы знаем из истории, царская Россия трещит по швам, и в страну приходит новая идеология под названием коммунизм. Новая власть, новая идеология берет под контроль все религиозные учреждения. Леон также оказывается под контролем коммунистической власти. И ему вменяют обвинения, распространение религиозной пропаганды и приговаривают к сибирской ссылке. Леон отправляется из тепло-южной Одессы в Сибирь, но перед этим успевает обратиться к своим друзьям из Санкт-Петербурга, которые на то время занимают влиятельные посты в обществе. Благодаря этим друзьям Леон освобожден из сибирской ссылки и возвращен в город Одессу. Еще на протяжении одного года Леон успешно продолжает служить в городе Одесса. Но тучи сгущаются, и обстоятельства вокруг Леона становятся все труднее и труднее. Органы ВЧК арестовывают пастора и приговаривают его к смертной казни. Но и тут Божье провидение, Божья рука. Сотрудники Красного Креста связываются с немецким правительством и рассказывают о несправедливом отношении к служителю. Правительство Германии идет на сделку с Красным Крестом, обращаясь к коммунистической России и предлагает обменять пастора Леона Розенберга на двух шпионов, которые были спойманы в Германии. Советская Россия идет на уступки и выменивает пастора Леона на двух своих агентов. После обмена пастор Леон опять-таки возвращается в свою любимую Одессу. но... Он получает предписание немедленно покинуть коммунистическую Россию. Пастор Леон собирает всю свою семью и начинает мытарство. Он попадает в Германию, позже он попадает в Варшаву. И в конце своего путешествия, если так можно выразиться, он оказывается здесь, в Польше, город Лоть, где он и откроет новое служение для спасения еврейского народа. Это та самая улица, на которой Леон Розенберг открывает свою миссию, которую он называет Вифиль, что в переводе значит «Дом Божий». Улица эта называется Наврот, и в те времена так называлась. Кстати, очень символично, потому что на русский язык она переводится как «обращение». И здесь Леон обращался с проповедью Слова Божьего к своим еврейским прихожанам. Из воспоминаний Леона Розенберга. Наше собрание состояло из совершенно разных людей. Приходили к вере обычные работяги, еврейская интеллигенция, а также евреи из религиозных иудейских общин. Леон вспоминает одного мужчину средних лет по фамилии Готлиб, что в переводе на русский Сыдыша его фамилия означает «Божья любовь». Он проспорил, проговорил с Леоном сотни часов, но так и не уверовал в Иешуа, как своего еврейского мессию. В один из поздних вечеров этот религиозный еврей постучался в дом к Леону. Когда Леон открыл дверь, он ожидал, что сейчас они дальше продолжат спор о том, является ли Иисус мессией или не является. Готлеп перебил Леона и сказал, «Я не пришел спорить, я пришел посвятить свою жизнь Иисусу». Такие победы окрыляли Розенберга. А вот еще одно воспоминание одного из немецких пасторов по имени Франк, который посещал общину Вифиль в городе Лодзь. Все служения проходили по субботам. Всегда были полны народ. До 150 человек собиралось. Леон обращался в своих проповедях к слушающим наидыш. Это язык восточноевропейских евреев. Даже в дни конференции, когда собрания проходили по два раза в день, молитвенный дом Вифиль был переполнен. Кроме общины усилия, семьи розенберг и их помощников было много добрых хлопот они открыли и содержали сиротский приют который состоял из еврейских детей и занимались различными добрыми делами господь ведет своего слугу без поддержки без связи Леон продолжает свое служение но ему катастрофически не хватает денег Леон продолжает уповать на бога в его сердце живет надежда господи помоги благослови и вот в один из дней он получает письмо от своего дальнего-дальнего друга. Дорогой Леон, я хочу передать тебе небольшие финансовые пожертвования. Когда Леон получает эти пожертвования, они составляют 500 фунтов и 100 долларов США золотом. На то время это были колоссальные деньги. Осень 1939 год. Начинается война. Польшу уже бомбят. Леон спешно возвращается из своей миссионерской повестки и ставит... На общем собрании один вопрос – что будем делать, как жить дальше, как нам поступать? Особенно Леон переживает за свой сиротский дом, в котором содержится более ста еврейских детей. Как быть с ними? Что делать? На общем собрании выносится решение. Пастор Леон, ты должен отправиться в Соединенные Штаты, собрать дополнительные пожертвования, приехать и забрать всех нас. Леон, не хотя, но соглашается покинуть общину, покинуть Польшу как вспоминает пастор Леон, прощание было душераздирающим. Никто не мог даже себе представить, что многие никогда уже не увидят своего пастора. Проходит долгих семь лет, без связи, без переписки. Леон с надеждой, которая никогда не оставляла его сердце, возвращается сюда, в лоть Он находит живой свою супругу, он находит некоторых своих родственников, которые также пережили Холокост. И небольшое число братьев и сестер, которые уверовали через его служение здесь, в Лодзе, до войны. Вместе они совершают молитву благодарения за то, что Бог был близко к ним. Принимает решение, что делать дальше. А дальше ли он отправляется в Израиле? Начинает служение миссии Вифиль в Израиле. После он отправляется в Соединенные Штаты. И еще долгих 40 лет он прослужит Господу. Семья розенберг Леон и Фаина. Всю свою жизнь посвятили Господу, они прослужили Ему более 60 лет и, конечно же, оставили нам большой пример для подражания.